подошел мой заказ к концу я сделал еще очередной проект хочу сделать такой обзор чтобы как бы и фото сбросить вам и, как, и так как бы поближе обзорчики поделать вот стол сама крышка стола сделана из клена вот низ сделан слипы почему так потому что с заказчиком мы это обсудили заказчик захотел сэкономить деньги и решили сделать как бы обмануть это все сделали все и слипы то есть клена в общем-то вот крышка склена для того чтобы твердая поверхность да там не билась она там все-таки твердое дерево. Ну, а ножки, я думаю, что они выдержат. Ну, в принципе, это уже желание заказчика. Так решили, ну как, он решил, что он сэкономит. Я ему просто предложил, как бы, такой вариант. Все равно это все тонироваться будет. И как бы подзатирал, вот видите, подзатирал я края, чтобы это немножко отделить это все и резьбу высветлить, чтобы она отделялась тоже, чтобы было видно. Вот и довольно неплохо получилось. Вот. Ну а с материалом вот видите, вот так решил заказчик сэкономить. Я, конечно, предложил и предупредил его, что возможно какие-то там. Ну потому что липа она сама мягкая и для мебели она не очень годится вот ну в принципе по ней легче резать резьбу но как заказчик захотел резьбу по кленове резьба дороже и он решил сэкономить и в качестве того что он сэкономит он выиграет даже и на резьбе и в экономии и в материале в экономии в общем то он выиграл ну он так решил, что ему будет так лучше Ну кто я такой, чтобы препятствовать заказчику? Правильно? Я только могу предлагать Он может выбирать Я его предупреждаю У него есть своя голова на плечах И он это все делает Вот Вот так получается Кленовая столешница Довольно красиво смотрится Сам клен Под тонировочкой Вот красивая структура ну а вот второй столик это получается журнальный столик давайте по размерах пробежимся высота его 60 длина 140 130 и ширина 70 ну то что дал размер заказчик то исполнили соответственно вот и второй столик на нем будет стоять какой-то торшер светильник возле дивана там какая-то будет ложиться на него возможно книжечка возможно пепельница с сигаретой все может быть вот тоже столешница кленовая все не слиповый ну, знаете, липовые, все липовое. Вот. Ну, тоже вот резьбу высветлил. Все как положено. Размеры его 70 высота и 60 на 60 крышка. Вот. Меня спрашивали глубину, ну, резьбы. Глубинами резьбы я, конечно, стараюсь, как бы. Смотреть по самим заготовкам. Каждая заготовка, она и по толщине, и бывает по каким-то другим причинам, как вот у меня здесь шип еще, И я хотел именно сделать вот так царгу. Я сделал 4 мм глубину. Ну, так, как посмотреть, ну, здесь даже не скажут, что 4 мм глубина, да. Вот, потому что с 4 мм глубиной легче работать, быстрее как бы, вот. Но в основном я на других, как на фасадах, на остальных я делаю вот глубину 7-8 миллиметров. Давайте вот обсмотрим вот еще это же изделие, здесь вот 7-8 миллиметров, здесь конечно уже побогаче выглядит резьба, видно глубину, что она поглубже, низ конечно там тоже опять же получается 4 миллиметра. Вот, так что вот такой комодик, вот ножки, здесь боковушки я тоже резал, потому что видно э, будет их. В общем-то получается наружный каркас, э, все это клен. Э, на фасадах обрамка клен, э, внутрь внутренняя часть филенка получается липа ну и соответственно нижняя часть тоже цоколь где ножки все это это все липа вот внутренняя часть там получается вон получается лип вот здесь ящики получается тоже липовые в принципе Ничего здесь, я думаю, зазорного нету, что оно все слипы. Довольно так оно под тонировкой ничего и не заметно. Заказчик сэкономил. Вот. И как бы и мне легче на руки резать. Так что, если кому будет полезная такая информация, так что учтите, можете предложить такой вариант. Клен слипой они практически похуже. Особенно под тонировкой ее практически не различить. Вот, вот так смотрим, да? Липа, клен. Липа, клен. Практически не видно. Все оно получается вот в таком пыле. Немножко в пыли, потому что после лака идет осадок такой, нужно это все Немножко еще нужно подрегулировать дверки Я этим После ролика и займусь Потому что Немножко поспешил вам Показать свое изделие Если честно Вот. Ну что хочу сказать Работы заняло Три недели Полностью вот это все Вся эта работа С доставкой материала Как говорится Потому что все то, что делаю сам, это и материал достаю, достаю и лаки, и фарнитуру, все нужно покупать, лишь самому ездить. Вот такой вариант решил я прицепить сюда ручки. Изначально я все обдумал. Если кто будет думать, как ручки прицепить, вот возможно будет тоже полезно вот как-то так пусть там немножко и приграждает резьбу но в принципе я думаю это лучший вариант чем цеплять ну, вот сюда да как бы потом весь фасад на излом брать не я думаю нехорошо вот так что так себе потянул посерединке чем вот здесь здесь сразу получается мы делаем излом направляющим ну, я думаю, что этого не надо такого делать. Ну а в принципе я думаю, что именно работа прошла удачно. Теперь будем ждать заказчика. Пусть приезжает, смотрит. Если все будет в порядке, все ему понравится. Пусть забирает и пользуется на здоровье. Ну, соответственно, я получаю свою зарплату. Вот, куда же без нее, правильно, в нашей, <смех> нашей жизни. Вот, э, так что, как-то так, друзья, я думаю, что этот ролик был полезен для вас. Э, посмотрели какой-то дизайн э, мебели, возможно, вы себе будете делать похожую мебель, так что смотрите мои ролики, они вам будут полезны, потому что каждый человек который снимает в интернете ролик выбрасывает он надеется кому то помочь соответственно и я вот и когда вы смотрите мои каналы ставите мне лайки это для меня очень важно Вот, что вы поддерживаете меня и соответственно пишите какой то к... как хороший комментарий хоть и некоторые пишут с критикой все равно я это все принимаю не принимай близко к сердцем, но принимаю во внимание, потому что некоторые э, показывают, э, как говорится, возможно, со стороны какие-то косяки. Не бойтесь писать этого. Пишите, потому что все эти косяки нужно будет исправлять. И в подальше, как говорится, если я где-то их допустил, возможно, я их обдумаю, там, возможно, где-то Действительно я допустил какой-то косяк. Я этого не стесняюсь. Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот, друзья. Так что все, друзья. К конце ролика сброшу вам фотографии, чтобы вы рассмотрели все поподробнее. Ну, а так, то, что хотел сказать, я уже вам сказал. У меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч.